Начинать выращивание дыни, конечно, нужно с правильного выбора сорта. В России районировано более 20 сортов дыни, в том числе большая часть для открытого грунта. Группе ранеспелых сортов, способных обеспечить созревание плодов после полных сходов уже через 2-2,5 месяца, можно отнести Алтайскую, Голянку, илийскую, Криничанку, Наталину и Отраду. Между раннеспелыми и среднеспелыми сортами четкой границы нет, но у последних большую часть урожая убирают не ранее, чем через 72-80 дней после полных всходов. К среднеспелым сортам относят осоль, золотистую, инею, казачку, колхозницу, ливадию, луну, мечту, оригинальную, риму 69, южанку и янтарную. Большинство перечисленных выше европейских сортов формируют некрупные плоды от полкилограмма до двух с половиной. Лишь у сортов мечта и самарская они достигают три с половиной, четыре и более килограмм. Предназначено большинство сортов для выращивания в серо-кавказском и нижневолжском регионах. Лишь немногие алтайская, колхозница, лимонно-желтая и самарская рекомендованы для выращивания еще и в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском, Центрально-Черноземном, Средневолжском, Дальневосточном и Уральском регионах. Используются все сорта в свежем виде, а лимоно желтая еще и для вяления. Хранятся европейские дыни непродолжительное время, и все-таки часть из них пригодна для кратковременного хранения и транспортировки, такие как колхозница, казачка, ливадия, янтарная. В этом отношении, да и по сахаристости, они существенно уступают большинству среднеазиатских сортов, продукция которых выращена именно там. Европейские дыни – все же великолепная десертная продукция с диетическими свойствами и целебными качествами. Именно поэтому расширять ассортимент потребляемых овощей за счет дыни очень важно. А теперь, собственно, сорта – Алтайская скороспелый сорт. Масса плода 0,8-1,5 и более Сорт пригоден для выращивания в пленочных теплицах. Рекомендован для Уральского, Западносибирского, Восточносибирского и Восточно-Сибирского регионов. Ассоль. Среднеспелый, среднеплетистый. Плоды овально-округлые, сегментированные. Отличные вкусовые качества, сравнительно устойчив к аскохитозу. Рекомендуется для пленочных теплиц в весенне-летнем обороте во всех регионах. Блонди – средний ранний гибрид для весенних пленочных теплиц. Устойчив к фузариозу, толерантен к мучнистой росе. Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах 6-8 кг. Галилей – ранний гибрид. Плод округлый, слабо сегментированный, около полутора килограммов веса. Мякоть тающая. Гибрид устойчив к мучнистой росеи увиданию Урожайность в пленочных необогреваемых теплицах 8-10 кг на метр квадратный. Дыня голянка. Роднеспелый сорт с растениями средней мощности. Масса плодов 0,711 кг, Мякоть белая, устойчив к засухе. Рекомендуется для северокавказского и нижневолжского регионов. Золотистая, среднеспелый сорт с периодом от полных сходов до первого сбора 71-84 дня. Масса плодов 1,2 кг. килограммов. Мякоть белая, волокнистая. Сорт слабо поражается мучнистой росой. Рекомендуется для северокавказского и нижневолжского регионов. Илийская Сорт раннеспелый. С периодом от полных сходов до первого сбора 65-73 дня. Масса 0,8-1,7 кг. Рекомендуется для серокавказского и Нижневолжского регионов. Инея. Сорт средний-поздний с растением средней мощности. Масса плодов 1,2-2,6 килограммов, Мякоть белая, очень сладкая. Рекомендуется для Нижневолжского региона. Колхозница. Среднеспелый сорт с периодом от полных всходов до первого сбора 77-95 дней. Масса плодов 0,5-0,7 килограммов, мякоть белая. Рекомендуется для центрально-Черноземного, Северо-Кавказского, Средневолжского, Нижневолжского, Уральского, Западносибирского, Восточносибирского и Дальневосточного регионов. Лимонно-желтая, раннеспелый сорт, устойчивый к неблагоприятным условиям выращивания. Рекомендуется для центрально-черноземного средневорского регионов. Масса плодов 1-2 килограмма. Наталья на средний, ранний, среднеплетистый сорт. Собираем на 61-78 день. Масса плодов 1,5 килограмма, средневосприимчивость мученистой россии, слабо пероноспорозу, извиняюсь, бактериальной пятнистости, рекомендуется для Нижневолжского региона. Спасибо за просмотр, лайк и подписку.